Всем привет! Сегодня вторая попытка улететь на три километра. Так, сначала произведем, подождем спутники и будем проводить калибровочку. Впервые вижу мало количество спутников, 9-10. Ну ладно, так, калибровка. калибровочка. Так, ну, видите, сегодня слабенький, около трех метров секунду. самолеты здесь разлетались. Так. Что-то я косану. Все потихонечку так. Угла даем Все 50 метров. Так, а что я лечу? Проверить. Оно все отлично. Идем дальше. где я стою будем лететь на высоте 50 метров где-то Ну посмотрим что наш дрон способен. Так, ветер, как я сказал, сегодня около 3 метров в секунду. Порывы до обещают 8, но пока, по собственному ощущению, тут на Земле такой ветер вообще слабенький. Около 2 метров в секунду максимум. Ну, наверху, конечно, явно ветер выше. Да и видно на скорости 75 это максималка. Вместо средних там 10. Погода, ну как вы видите, солнечно, ясно. Погода вообще замечательная. Не грех не полетать. Подвес, естественно, завален. Ну, это первый взлет. У него всегда так подвес отрабатывает. Потом сейчас это тренировочный первый взлет. Потом я вернусь. Попробую, во-первых, перекалибр... перекалибровать подвес. Он должен лучше себя работать. И во-вторых, полетим уже на нормал моде медленнее, но говорят, что батарейка дольше живет. На дальней, соответственно, дольше хватит. Ветер, тот, который есть, он немножко такой полувстречный, полубоковой. С правой стороны немного задувает. Что-то мы будем небо смотреть неинтересно. Вперед всегда летит кажется медленно. Ну, а подвес конечно портит всю картинку. Я повторюсь, это тренировочный. Заплыв, можно так сказать. Полторы тысячи километров пролетели. Ну еще бы косарь пролететь и вернемся. Перекалибруем дрон, точнее подвес. И полетим на второй аккумулятор уже на нормал моде. По факту будет это очень долго. Но зато проверим, насколько реально сможет пролететь. Ну и высоту потренируем сейчас. насколько. Я вообще рассчитывал где-то на сорокете лететь кстати 40 ну думаю полтинник самый актуальный ну, скорость возврата думаю тоже поставлю ой скорость возврата высоту возврата тоже на, на полтинник поставить Потому что если вдруг я там до лес отдалечу если долез, отдалечу, значит надо будет ну, ниже 50 выставлять ее нормально сейчас возьмем двушку два километра батарейка 12 0 вольт вполне хорошо вот она наша знаменитая табличка что мы превысили два километра будьте осторожны 2 ,100. Считайте, личный рекорд побил. Хотя я вчера на самом деле почти на 2.2 отлетал на айфоне. Ну да ладно, я его просто не записывал. 2.300. 11.9 батарейка назад я уверен ее хватит появляется небольшой ветерок там где я стою. стою. у дрона все так же как и на старте в среднем 7 с половиной даже 8 появляется обратите внимание при высоте 50 метров над землей в принципе сигнал нормальный. подниматься выше не вижу смысла мне кажется картинка немножко уже подтормаживает наверное поднимусь до 60 2700 на спортмоде с кривым заваленным горизонтом деревья ниже нас Этому не помешают 118 батарейка надеюсь запись экрана ведется не забыл и включить ее. 2900. Чудо упора, полетим. 3 километра. Есть рекорд. Низкий заряд батареи. Все, 300 с копеечками. Мой и дисконнект. Вовремя, четко. Лимит дистанции. Опять дисконнект. Опять восстанавливается. В общем, когда назад летит, то дисконнект очень часто происходит. Лимит дистанции. Низкий заряд батареи. Лимит дистанции. был 11.6, да, по-моему, полетел обратно. Или 11.7. Ну, неплохо, неплохо. Единственное, вот эти дисконнекты напрягают чего пропадает картинка лимит дистанции слава богу что это в основном при обратном пути То есть я уже уверен что дрон летит обратно все хорошо Этого сильно переживать не стоит но напрягает напрягает видим что да ветер действительно боковой лимит дистанции Попутный попутно сейчас справа дует до... Ну, за счет этого скорость увеличивается периодически до 12 метров в секунду, там до 13. Низкий заряд батареи. Я доволен. Доволен. Сколько я там? 300 320, да, взял. Это на спорт моде. Давайте сейчас действительно попробуем на нормал моде. Лимит дистанции. И глянем, глянем. Сколько мы пролетим. Ну, аккумулятор действительно с запасом летает. Держит. Уже полтора километра осталось мне лететь назад. Еще 11-4. принципе, я легко сяду. Лимит а, дистанции. легко еще калибровочку сделаю. Да, в принципе, даже здесь у себя могу еще полетать. Несколько минут, думаю, даже спокойно. Мину минуты... Ну, четыре точно я полетаю за себя. Ну, три, может быть. До того, как аккумулятор точно скажет, все, садись и хватит рыбаться. Рыпаться. Лимит дистанции. Заранее. Низкий заряд батареи. Думаю, 40 хватит. Повернемся, посмотрим на природу. Лимит дистанции. Можно задом лететь. Ну, мы, в принципе, смотрели эту картину, какая мне интересно. Сам смартфон немножко опять притормаживает лимит так, дистанции нормально. напомню у меня старый Huawei да и вообще это практически не смартфон а это тв представочка идеально летит дрон мне нравится так надо готовить повернуться задом сразу по направлению лимит дистанции пропала связь следующий аккумулятор Низкий заряд батареи. Сейчас садимся. Ускорим процесс посадки. 30. Лимит Сейчас дистанции. вижу. Лимит дистанции. Ухудганял низкий заряд батареи. Сейчас сделаю калибровку ему и полетим второй раз.